Всем привет, друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу вам представить свою небольшую такую коллекцию изделий, которыми я занималась, в общем-то, последние пару недель. И из процессов покажу, как делала кожаную рамочку для вот этого блокнота. Хочу немножко рассказать вообще, в принципе, об блокнотах. В последнее время занялась занялась вот изготовлением с нуля таких блокнотов. Они сделаны по типу, как настоящие книги. Собственно, но только здесь еще можно писать. Все странички я красила самостоятельно. Они разные абсолютно, со всякими узорами. Разнообразными. То есть нет ни одной одинаковой странички. Вот. Форзацы. Все сшито. Косичками. В общем, это как прям настоящая книга. Каптал отделан кожей тоненькой, натуральной. И здесь растишка. Кожа растительного дубления, что, собственно, и вот. было сделано холодное теснение. Также вы можете заметить, вырезана мной же деревянная вставочка лица. Потом я покрасила и немножко прошлась наждачкой, чтобы придать такой винтажный вид со стальными. Вот. А обложку я также раскрашивала сама, просто вот абстрактно. Я попыталась всю единую композицию собрать. Этот блокнот я назвала «Дамороз». Вот он выдержан по цвету, по стилю. В общем, даже здесь вот есть розочки. Никому не напоминает обои. Мне кажется, у меня были такие в детстве обои. Ну, собственно, вот. Еще сейчас покажу вам точку работы. Последняя моя работа, любимая. Сделано вот так на кабурных кнопках. Здесь всякие распечатаны кораблики. Также сделан так, мы уже принципу. Только здесь вот а, есть такие вставочки. Небольшие пиратские. Здесь где-то еще что-то зап зап запрятано. А, да, вот еще кораблик. В общем, припрятано тут еще где-то сундук с сокровищем есть. Сейчас найду, наверное. Вот. Точно по такому же принципу все сделано. Вот кожа тоже растительного удобрения здесь вот оттеснила такой кораблик. Это тоже все расписывала сама, такая абстракция небольшая получилась, правда больше на космос почему-то похоже. Ну получилось. Фурнитурка металлическая, это все натуральная кожа, все по лаком, в общем постаралась. Так, что у нас тут еще? Вот еще один готический. Тоже Это накладочка металлическая. Это я сделала тоже сама. В общем, вот, и, соответственно, тоже расписывала сама. Здесь единственная разница, что еще вот можно отстегнуть ремешки. Ну, то же самое собственно по тому же принципу также прокрашено все имеет такой приятный цвет тоже на обои похож вот так ну и еще есть парочка вот такие на кольцах где-то я по моему снимала видео о том как подобный рисунок теснить на коже и точно также взяла блок просто его тонировала тоже все Такой вот прикольный блокнотик. Тоже мне очень нравится. Петли, точнее кольца тоже состаривала вручную, химическим способом. В общем, все выдержано в одном стиле. Ну и вот совсем простенький. Это я еще давно делала. Здесь деревянные вставки фанерные и кожаные. То есть такой микс получился. И тоже тонированные бумажки. Такой обзорчик моих последних испаяний, скажем так, как вам? По-моему, вполне себе ничего. Вот, ну а сейчас будет небольшое видео о том, как я тесню, вырезаю и, в общем, мучаю вот эту рамочку. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!